Все, запись пошла. Давайте с вами познакомимся, может быть, с кем-то мы не знакомы еще. Меня зовут Аблеева Евгения. Я являюсь структурным директором компании Rifle. А сегодня у нас с вами тема ⁇ это регистрация и сопровождение новичка. И я думаю так, что в основном здесь сегодня собрались именно партнеры, то есть те люди, которые рекрутируют и строят свой бизнес. Да, ведь поставьте плюсики в чате, если я не ошибаюсь запись идет дать плюсики вижу ваши все хорошо ну сегодня я буду прям по полочкам вам раскладывать эту информацию да как покажу как я сама сопровождаю новичка и как это делается в нашей команде то есть те кто еще может быть ни одного новичка не сопровождал да будете учиться ну, начнем, давайте, с самого-самого начала, то есть, когда вы получили регистрационные данные от новичка, да, вам нужно а, что сделать, да? обычно, когда у новичка, у самого появляется еще один новичок, а у него такая небольшая паника, вроде и радость, да, что «классно у меня начало получаться», а с другой стороны, новичок теряется и думает «что же делать», на самом деле нужно, конечно, побегать, попрыгать по квартире, порадоваться, как все здорово, а потом собрать, взять себя в руки, собраться и все-таки поработать, да? Первым делом, когда у вас появляется новичок, нужно связаться со своим спонсором, потому что самому в первый раз ничего делать не надо. Потому что наделаете кучу ошибок, потратите кучу нервов, вам это ни к чему. Первым делом просто связываемся со спонсором, списываемся, созваниваемся, как вы обычно это делаете. И спонсор вам будет помогать, сопровождать вашего первого новичка. Ну и, скорее всего, несколько новичков вам спонсор будет помогать, сопровождать. Потом вы уже сможете это сами самостоятельно делать. Первым делом, что мы делаем? Смотрим, кто у нас последний новичок в нашей цепочке. Мы все с вами знаем, что мы строим команду цепочкой. И, соответственно, мы смотрим, под кого нам нужно зарегистрировать новичка. И в командном чате обязательно оповещаем ветку, то есть всех людей, которые находятся в нашей команде, да, о том, что мы регистрацию проводим веточку сейчас. То есть это нужно для того, чтобы люди в чате понимали, что под них идут регистрации. Да, чтобы даже те люди, которые пока еще, может быть, не приступили к работе, чтобы они маленечко себе вот откладывали в голове да, информацию, все-таки, что там что-то происходит, какая-то движуха. да. Поэтому пишем в чате, что провожу регистрацию под того-то, того-то, да, под последнего новичка. Ну и команда, естественно, должна поддержать, конечно. Вот вы сейчас видите на экране скрин из нашего чата, Командного, где я, например, проводила регистрацию, девчонки там, смайлики ставят, да, что отлично, что проводишь регистрацию. Вот. Оповещаем, как бы команду, да. Дальше что мы делаем? Мы идем в нашу табличку. Я надеюсь, что у всех есть такая табличка, да, по учету ваших новичков. не только новичков, вообще всей ветки ваши, которые вы сейчас ведете. У нас есть вот такая вот табличка на Гугле. Чем удобно это? Тем, что любой наш партнер имеет доступ к ней и всегда, даже вне зависимости от того, спонсор на связи или нет, он может зайти в эту табличку, так как она находится в интернете. Открыть ее и посмотреть то последний из новичков, чтобы не искать на сайте Ariflam в структуре, да, это будет очень долго, потому как надо каждого там открыть, посмотреть. А именно вот ведем такую табличку, где учитываем всех новичков. То есть мы пишем там регистрационный номер, номер фамилия, имя, отчество новичка, какого числа он был зарегистрирован, помечаем для себя, когда у него заканчивается первый шаг стартовой программы, чтобы напомнить новичку об этом, если на всякий случай, да. Отмечаем также, там активировал новичок регистрационный номер заказом или нет. То есть, если новичок не активировал сразу регистрационный номер, мы будем знать, что ему нужно напомнить в дальнейшем, активировать его номер, чтобы он не потерял структуру под собой. Дальше мы помечаем. Ну, это у каждой команды, конечно, может быть различия какие-то в этом, да. но мы, вот, например, в своей команде... Отмечаем, прошел ли человек раздел «Новичок». Это то, о чем я буду дальше говорить. То есть, есть ли у него первоначальная информация, вообще представление о бизнесе. Также помечаем, какой у него уровень по итогам каталога и кто регистрировал. И для быстрого поиска новичка, на всякий случай, мы ставим еще ссылку на страничку. Смотрите. Когда мы собираемся проводить новичка, то есть это новичков касается, кто первый раз регистрацию проводит, да, и кто еще не знает, как это выглядит, мы заходим в эту табличку, смотрим последнего новичка в ветке, берем его регистрационный номер и переходим на официальный сайт компании Reflame www.reflame.ru Там нам необходимо будет провести регистрацию в общую ветку, для этого мы нажимаем сверху кнопочку «Бизнес-возможности» слева. И потом открывается такое окошечко. Нужно нажать на «Онлайн-регистрация». После того, как вы нажмете на «Онлайн-регистрацию», у вас откроется вот такое окошко, где нужно будет заполнить анкету. То есть вы берете данные новичка, которые он вам предоставил. Возможно, он регистрировался на вашем сайте, возможно, он вам вручную написал, да, если это ваш знакомый человек. В общем, ваша задача перенести те данные, которые у вас есть на руках, на официальный сайт компании Reflame. То есть там мы заполняем полностью анкетку, но в самом начале мы переходим в самый низ анкеты, и там под пунктом 4 есть завершение регистрации, куда нужно ввести номер спонсора. То есть вот именно в эту колоночку номер спонсора мы сами должны ввести тот номер последнего новичка из нашей ветки, которого мы смотрели в табличке да до этого только что. Вводим номер и по любому пустому месту, нажимаем мышкой, у нас должна, должны высветиться данные спонсора, то есть фамилия, имя, отчество проверяется обязательно, правильно ли вы ввели номер спонсора. И в последнее время я выбираю всегда активацию номера консультанта через СМС. То есть можно через e-mail это сделать, можно через СМС. Я объясню, почему я так делаю. Я не знаю, может быть, кому-то это тоже пригодится. Почему не через почту? Во-первых, почты сейчас далеко не все пользуются. Во-вторых, СМС-кой проще, даже если новичок ваш находится не за компьютером, а у вас уже на очереди новая регистрация есть, да, а пока предыдущий новичок не подтвердит регистрацию кодом из смс невозможно под него новую регистрацию провести. Да? Поэтому даже если ваш новичок находится не за компьютером, вы можете ему позвонить и сказать, что вот у меня сейчас под вас есть регистрация, вам пришла смс с кодом да, активации. Если у вас сейчас нет возможности подойти к компьютеру и самому активировать кабинет, то просто назовите мне код из смс, я сделаю это за вас. То есть понятно, да, для чего проще выбирать именно активацию через смс. И потом заполняем полностью всю анкетку, то есть вносим данные новичка, фамилия, имя, отчество, рождения, серия номер паспорта, адрес, телефон, e-mail, придумываем пароль и нажимаем зарегистрироваться. То есть таким образом вы регистрируете новичка в общую ветку, под последнего новичка в вашей команде. Далее, начинается уже сопровождение новичка. Когда вы новичка зарегистрируете, вам, ему точнее, присваивается регистрационный номер, и ваша задача этот регистрационный номер новичку сообщить. Конечно, ему придет сообщение, ему придет на электронную почту письмо с его регистрационным номером, но все-таки продублируйте еще раз его в сообщении в той социальной сети, где вы общаетесь. Например, вот я пишу ВКонтакте. Сообщаем номер и пароль от личного кабинета и даем первое задание – это активировать кабинет. То есть я пишу таким образом, то есть, например, да, я общалась с Олей и пишу «Все, Оля, регистрацию вашу провела, вам должно прийти смс-сообщение с кодом активации вашего личного кабинета, нужно зайти на сайт www.reflame.ru, в правом верхнем углу нажать на кнопочку «Войти», ввести свой регистрационный номер такой-то и пароль такой-то. Откроется страничка и окошечко, куда надо этот код ввести. То есть… Сообщение должно быть коротким, разделено на абзацы, чтобы новичку было легко читать и легко выполнить да, это задание. И внизу в конце обязательно помечаю, что пока вы не активируете, я не смогу под вас регистрировать новых людей и спрашиваете, сможете вы сейчас это сделать. Вот. Если вдруг у меня уже есть на очереди регистрация, я так и пишу что пока вы не активируете, я не смогу под вас регистрировать новых людей, а у меня уже есть регистрация на очереди, то есть, чтобы человек поторопился. Если я вижу, что мое сообщение человек не открывает или он не в сети, я звоню обычному новичку на телефон. У меня есть для этого специальные сим-карты разных операторов, то есть МТС, Мегафон, Билайн, основные наши операторы, да, и я звоню новичку, знакомлюсь, говорю, что я такая-то, такая-то, да, э, партнер проекта «Энергия роста», э, совместно с Reflame, и что вот вы у нас зарегистрировались, я вам отправила там смс куда э, если вы сейчас не за компьютером, вы можете мне назвать код, да, и я за новичка сама активирую его личный кабинет. Э, после чего уже могу проводить следующую регистрацию, да, но… Вот сейчас пока вы видите, что касается именно что писать людям, да, когда вы новичка сопровождаете, то есть примеры я вам показываю. Вы можете прям брать их копировать, можете что-то от себя добавлять, да. Ну, я думаю, это понятно. Дальше после того, как написали сообщение и после того, как новичок написал, что да, я все сделал, я активировал. Только после этого добавляем новичка в командный чат и приветствуем его. То есть мы не делаем так, что, например, написали предыдущее сообщение новичку, да, он еще его не прочитал, вы тут же его добавили в командный чат, там его начинают приветствовать. И представляете, новичок заходит... Через какое-то время в интернет, да, на свою страничку, там ему куча сообщений от вас в каком-то чате новом. То есть он теряется, ничего не понимает, поэтому все делаем поэтапно. У вас должен строиться диалог, а не монолог. То есть обязательно дожидайтесь, пока новичок вам ответит, что да, я активировал. Что дальше вы да, делаем. Дальше вы добавляете, как я говорю, новичка в командный чат, приветствуете его, то есть пишите пояснение, куда это вы его добавили. А, говорите вообще о чем этот чат, что здесь общая информация о работе, вопросы-ответы, поздравления, актуальная информация о распродажах акций, поздравляем с регистрацией, да, добро пожаловать в команду. То есть, опять же, там, естественно, команда ваша вас поддерживает, новичка приветствует, чтобы новичок видел именно команду, а не так, что вы его добавили и все молчат, да. Обязательно, конечно, команда должна поддерживать и приветствовать будущих новичков. Как это сделать так, чтобы команда приветствовала? Нужно просто новичкам всем объяснять, что когда ты будешь видеть, что кого-то добавляют в чат, пожалуйста, тоже приветствуй да, хотя бы, потому что эти люди — это все люди, которые будут находиться в твоей ветке под тобой, то есть их товарооборот будет учитываться тебе. Вот, тогда люди будут заинтересованы в том, чтобы тоже новичков хотя бы приветствовать. Им не нужно пока с новичками общаться. Да? С новичком общается тот, кто регистрировал. Дальше. Даем новичку первое задание. Ну, это получается уже второе задание после того, как активировать номер. Да? Активировать кабинет. Даем задание изучить раздел новичок на коуч-центре. То есть я пишу так. Я сразу с человеком перехожу на «ты», если это возможно. да, То есть, если человек со мной примерно одного возраста, мне с ним комфортно общаться, естественно, на «ты». Дальше я поясняю, куда я его добавила. То есть, я пишу, что я тебя добавила в командный чат, людей много, всем писать невозможно <laughs> в личку, поэтому там кидаем общую информацию по команде. Но иногда добавляю, что, конечно, мы с тобой будем общаться еще в личку здесь. И вот даю первое задание. Это первое, с чего необходимо начать. Изучи полностью раздел «Новичок» на нашем коуч-центре. Даю ссылку на него. Показываю путь, да, как это сделать. То есть открываешь раздел «Обучение». Далее «Новичок». Пароль 17 даю. Там 5 шагов, очень быстрые и простые. Там не запутаешься. За вечер, думаю, справишься. Как пройдешь, напиши мне, будем двигаться дальше. То есть дала «Новичку» первое задание. И... Обычно новичок в течение дня это делает, либо если это было вечером, то на следующий день, уже утром, я вижу, что мне ответили, я все изучил, что дальше делать. Вот. Если новичок молчит, вот смотрите, да, вот на этом слайде будет хорошо вам видно. То есть, если новичок пишет, что прошел раздел для новичка, то мы переводим общение в скайп. Если вы сами еще новичок, да, то есть вы еще не умеете, не знаете, что по скайпу говорить, да, то вы берете в охапку спонсора. Я уже вначале говорила, да, что если вы сами новичок, то вы первую регистрацию сами не проводите, вы связываетесь со спонсором, говорите, что у меня регистрация, спонсор вам помогает. И здесь дальше тоже мы двигаемся вместе на пару со спонсором. Пишем так новичку, просто скайпом пользуешься, да, то есть не надо там расписывать, как нам сильно нужен скайп, просто спрашиваем, скайпом пользуешься? Новичок отвечает, либо да, либо нет. А дальше, если новичок отвечает да, вы просто-напросто говорите, супер, здорово, отлично, да, добавь меня в скайпе, даете свой логин в скайпе и поясняете, что иногда писать долго, проще позвонить. А если новичок говорит нет, тут не надо опять же расписывать, почему нам так нужен скайп, да, какой он классный, здоровский Мы просто пишем, что надо установить это как оставим перед фактом таким образом вы просто сами себе сэкономите время и у вас будут более теплые отношения с новичком да, и ну это просто-напросто более качественные будут у вас регистрации, то есть не так, что вы полдня общаетесь с новичком, перепиской, и в итоге у новичка так и не доходит дело до того, чтобы он начал вообще работать. Да? Вы просто переписываетесь, переписываетесь, переписывайтесь, когда можно на 10 минут созвониться в скайпе и ответить на все его вопросы. То есть если новичок говорит «нет», то вы пишете, надо установить, просто чем писать, лучше созвониться удобно 10 минут, я смогу тебе ответить на все твои вопросы и объяснить, что делать дальше. И помечаем, что камера нам не нужна, будем общаться голосом. А в конце задаем вопрос сама справишься или тебе удобнее видео инструкцию отправить то есть если человек говорит да справлюсь говорите, отлично потом добавь меня в скайпе даете свой логин а если человек говорит давайте инструкцию то даете ему инструкцию то есть на ю полно видео коротеньких как установить и скачать скайп. пока понятно то что я объясняю напишите пожалуйста в чате понятно если новичок вам сам не пишет, что он прошел раздел Новичок, да, тогда вы сами либо на следующий день, либо через день спрашиваете, прошел ли он раздел новичка. Если он вам не отвечает, то есть вы видите, что человек, например, прочитал ваше сообщение, но не отвечает, молчит, да, это не говорит о том, что новичок с вами не хочет общаться ни в коем случае. Бывает так, что новичок. Открыл ваше сообщение, вроде как прочитать успел, а ответить не успел. Его там домашние дела какие-то отвлекли, да, мало ли что, там дети, семья и так далее у каждого бывает. А потом просто про вас забыл и не ответил. Поэтому лучше всего позвонить и уточнить. Вам, даже если вы сами новичок, да, не бойтесь позвонить своему новичку, потому что вам не придется тут давать презентацию бизнеса да, ему по телефону, ваша задача просто спросить, представиться, сказать, добрый день, я партнер проекта «Энергия роста», партнер с компанией да, такая такая-то, такая-то меня зовут, да? мы с вами общаемся в ВКонтакте, где вы там общаетесь, да, поясняйте, чтобы человек понял, кто ему звонит. И вы говорите, что я вам отправляла изучить раздел «Новичок», у вас получилось его изучить? Да, то есть ваша задача просто спросить. Вот. И ничего сложного как бы, в этом нет, не бойтесь, потому что тот новичок, которому вы звоните, он сам больше боится, чем вы. Вот. Поэтому страхи убираем, вас за это никто не поругает, не уволит, не съест. Да? Просто начинаем практиковать. У нас работа такая, что… Работа с людьми, да, постоянное общение. Поэтому старайтесь сразу включаться вот именно в такую работу. Не бойтесь звонить. да. Новички, я еще раз повторяю, с которым вы звоните, они еще больше боятся. Поэтому вы должны для них, вы для них, как директор, понимаете, вы должны себя так ощущать и преподносить. Дальше, если человек отвечает да, прошел, ну, может быть, просто человек вам не успел еще написать, что он прошел, или забыл написать, да то здесь то же самое, что было на предыдущем слайде. Мы его переводим опять же в Skype. То есть, естественно, со спонсором. Но мы новичку не пишем, что я буду с тобой созваниваться и со спонсором втроем, да, а просто мы ведем такой диалог, что спрашиваем, пользуешься ты скайпом или нет. Если да, то говорим, отлично, добавь меня в скайпе. Если нет, говорим, что нужно установить. Да? И потом уже назначаем время, да, то есть спрашиваем, когда удобно созвониться, что для того, чтобы ответить на его вопросы и пояснить, что нужно делать дальше. Да. Если вы сами не можете звонить по скайпу, то есть вы еще сами новичок, то вы сразу же договариваетесь со спонсором, когда он сможет выйти вместе с вами пообщаться с вашим новичком через скайп. То есть у вас такой договор должен быть двусторонний. Далее, то есть вот здесь как раз-таки я и пояснила, да, что звонок в скайпе голосом со спонсором. Сначала вы созваниваетесь со спонсором, то есть вы сначала договорились да, на какое-то определенное время, дальше вы звоните сначала своему спонсору, дозвон да, да, и потом подключаете к вашему со спонсором разговору новичка. Когда вы новичка подключаете, вы говорите, что, там, например, Маш, привет, мы сейчас будем втроем разговаривать, да? мне будет помогать мой спонсор, мы вот работаем вместе в проекте. Она тебе сейчас все объяснит. То есть я пока тоже учусь, начинаю да, только работать, и я буду здесь на подхвате, как говорится. Да? То есть ваша задача передать слово спонсору, а спонсор, он уже, может сказать, за вас сделает... Вашу работу, в будущую. То есть, ваша задача первые несколько раз на вот такого общения с новичком просто сидеть, слушать, как общается ваш спонсор с вашим новичком. Вы сидите, учитесь, слушаете и учитесь, да? И со временем вы понимаете, что спонсор каждый раз говорит одно и то же. То есть, я вам по пунктам, смотрите, здесь расписала, о чем я говорю с новичком. и это та последовательность, даже вот алгоритм, можно сказать, как я с новичком разговариваю. То есть сначала я спрашиваю, все ли человеку понятно по разделу новичок? Если у новичка есть какие-то вопросы, он задает, да, там некоторые про старту программу не понимают, некоторые думают, что ее нужно обязательно проходить, вот они об этом уточняют. То есть отвечаю, естественно, на эти вопросы. Дальше спрашиваю, как понял суть бизнеса, то есть прошу в двух словах объяснить как человек понял суть бизнеса чтобы я точно понимала как спонсор что мой человек правильно все понял да и он будет двигаться в правильном направлении если что-то говорит не так подправляю объясняю спрашиваю теперь понял вот то есть уточняем да дальше объясняю обязательно объясняя про регистрацию в цепочку то есть почему мы регистрируем в цепочку Зачем мы так делаем? да? То есть объясняю, что так мы делаем специально, чтобы каждый новичок быстрее выходил на процентные уровни. И логически как бы понятно, да, что когда... 5, 10, 15 человек регистрируют в одну цепочку, это результат получается быстрее, чем если человек будет в одиночку регистрировать опять же в одну цепочку. Объясняю, до каких пор строим вместе, то есть до 22%, да, то есть до уровня, до уровня старшего менеджера. И объясняю, что потом, как только человек выходит на 22%, он начинает строить свою ветку. И еще как бы акцент ставлю на том, что чтобы человек не ждал, пока он выйдет на 22%, да, а сразу сейчас прям включался в работу, потому что потом будет сложно догонять. То есть если человек сразу не включится в работу, он рано или поздно все равно выйдет на 22%, да, потому что спонсор лидера заинтересованы в росте ветки, и они эту ветку в любом случае доведут до 22%. Да. Единственное, что если новичок сразу включается, он в процессе учится, как работать, да, как сопровождать новичков. И когда он уже выходит вместе с командой на 22%, ему потом проще... И не составляет вообще труда построить для себя вторую ветку, да, чтобы была нормальная а, зарплата. А если новичок будет просто так сидеть, наблюдать, да, ничего не делать, выйдет автоматом на 22% за счет группы, за счет команды, а, и потом только включается в работу, ему гораздо сложнее потом разбираться во всем этом. Это ну, как заново учиться, можно сказать. Поэтому объясняем это новичку с самого начала для того, чтобы они понимали, да, что под них сейчас идут регистрации и что это будет их товарооборот, что нужно приветствовать новичков в чате, что нужно в команде работать, да, что все люди, которые добавляются в чат, это все его команда. Как раз-таки это следующий пункт, да, о чем я говорю. Дальше. Спрашиваю, понял ли новичок информацию про стартовую программу. Здесь очень часто бывает много вопросов. Ну, действительно, как бы для новичка, может быть, это маленько сложновато, хотя она на самом деле очень простая. Да, я просто еще раз проговариваю, что, опять же, это по желанию проходит стартовая программа, что там 4 шага, каждый шаг – это 100 баллов. Первый шаг можно разделить на два каталога обязательно проговариваю дату когда заканчивается первый шаг у человека да и чтобы он себе записал куда-то до какого числа у него есть возможность пройти первый шаг дальше говорю про вебинары то есть когда новичок читает первоначальную информацию на коуч-центре для новичка да там есть раздел про вебинары то есть и когда он уже в чат добавлен, мы там, естественно, скидываем информацию, что там через час вебинар начинается, например, да, у человека уже есть понимание, что какие-то вебинары существуют, даже если он не знает, что это такое. Поэтому обязательно про вебинары упоминаю, говорю, что… Вебинары — это обучение через интернет в режиме реального времени. Да? То есть ты можешь задавать свои вопросы, тебя видно, слышно не будет, но ты просто заходишь в вебинарную комнату, вместе с другими участниками обучаешься. То есть ты видишь выступающего, слышишь его, воспринимаешь информацию, задаешь свои вопросы в чате. Вот. И если у человека, например, телефон или планшет, объясняю, как с телефона или планшета тоже можно зайти на вебинар, то есть нужно скачать дополнительный браузер Куффин. Можно даже с новичком, когда по скайпу общаетесь, общаетесь, да, это очень удобно, через демонстрацию экрана показать, как заходить на вебинары, чтобы человек прямо это ну, на практике, можно сказать, сделал. Дальше. Даю задание активировать регистрационный номер заказом и создать три странички для работы. То есть это прям, да, прям задание. То есть вот смотрите, я не знаю, может быть для кого-то сейчас покажется, что вот я слишком много пунктов здесь перечислила, да, что это полчаса общения в скайпе. На самом деле я обычно укладываю 10-15 минут, чтобы все это проговорить. И в конце просто разговора говорю, что сейчас твоя задача активировать регистрационный номер любым заказом. Для того, чтобы твой номер остался в системе, потому как если новичок не подтверждает свою регистрацию заказом, как известно, его номер регистрационный удаляется из системы. И он, соответственно, теряет всех людей, которые под ним уже зарегистрировала команда. На это место уже никак не восстановишься. И чтобы этого не произошло, да, новичку нужно активировать свой номер регистрационный. А, ну и еще объясняю, что мне нет смысла обучать а, человека, который через месяц, например, удалится из моей команды. Да, поэтому активация номера ⁇ это обязательно. И создать три странички для работы. То есть, ну, я говорю три странички, да, не пять, как, может быть, некоторые говорят. Потому что три странички создать проще, чем пять. Если а, новичок научится на трех страничках работать, то а, он... И на пяти потом научится. Но сначала его грузить сильно не надо. Пусть на трех страничках сначала научится работать. В той социальной сети, где он лучше ориентируется, там и создает. Если человеку нужны, нету номеров, например, свободных, да, на котором можно зарегистрировать странички, я ему даю видео про сервис онлайн сим, на котором можно без, за 14 рублей зарегистрировать одну страничку ВКонтакте, например, да? ну, в любой социальной сети. И э, в конце... Рассказываю про э, группу ускоренного роста, УР, да, то есть у нас в команде работает группа ускоренного роста, э, там у нас находятся только партнеры, то есть те, кто именно занимается рекрутингом, те, кто строит свой бизнес, не просто так пришли потреблять продукцию, да, или посмотреть, как это работает, а именно те, кто э, принял решение и э, уже сразу начинает работать. То есть рассказываю, что есть отдельный чат, не тот, в который я тебя уже добавила, да, а отдельный, в котором мы обсуждаем именно только рабочие моменты. То есть если, например, ты начал рекрутировать, приглашать людей, кто-то тебя что-то спрашивает, какой-то вопрос задает, а ты не знаешь, как ответить, ты пишешь этот вопрос в чат, мы тебе помогаем. На него отвечать. Если ты создал странички, мы, ты кидаешь нам в чат и мы проверяем эти странички. Да? Мы их прокачиваем, эти странички. Ставим лайки, добавляемся в друзья. И дополнительно у нас к этому чату создана группа, которая называется точно так же группа ускоренного роста. А чем они отличаются? То есть, для чего чат, для чего группа? То есть, в чате идет именно живое общение в прямом эфире, опять так сказать, да, в режиме онлайн. То есть, например, человек создал страничку, оформил ее, ему надо ее прокачать. То есть лайки поставить, там, комментарии может какие-то написать, да, друзья добавятся. Он кидает ссылку на страничку в, групп... в чате и говорит: девчонки, прокачайте. Мы все вместе прокачиваем. Дальше у кого-то что-то, например, не получается, какие-то вопросы люди задают, странный человек не знает, как ответить на них, да, опять же пишет, девчонки, у меня вот спросили там сегодня, а я не знаю, как ответить, помогите. То есть мы опять же пишем, что ответит, человек копирует и отправляет там тому, кто у него спросил. В общем, такой вот обмен опытом небольшой да, идет. Ну, я бы не сказала, что небольшой, большой. Потом у кого что получилось, у кого что не получилось. То есть все это обсуждаем. И еще мы там ведем отчеты. Про отчеты сейчас скажу чуть позже. А группа – это просто место для сбора и хранения информации. То есть для удобного использования этой информации. То есть если бы мы все это кидали в чате, то там просто в истории невозможно это все найти. А группа, она удобна тем, что там можно в видеозаписи загрузить видео, в альбомы загрузить картинки для работы рабочие, да? а на стене можно какие-то примеры сообщений, переписок да, скинуть, в обсуждениях можно какие-то создать обсуждения по тематике. Да? То есть это место, где просто удобно хранить информацию. И когда у нас новичок, вот я вам на этом слайде сейчас покажу, В конце, видите, у меня последний пункт «Рассказываем про ГУР». Да? То есть, когда я новичку рассказываю, что у нас есть группа ускоренного роста, что я тебя туда добавляю, после того, как ты активируешь регистрационный номер и создашь три странички, я добавляю тебя в эту группу. И когда новичок эти задания выполняет, я его присоединяю к чату и одновременно добавляю еще в группу. Вот, То есть... Как бы Он имеет все материалы для работы таким образом и постоянную поддержку нашу, то есть в режиме реального времени. Далее, в этой группе ускоренного роста, да, вообще, то есть я не говорю сейчас именно про группу ВКонтакте, а вообще вот само вот это сообщество, да, группа ускоренного роста, в нем есть несколько правил. То есть, во-первых, нужно быть активным в чате не просто так отсиживаться, смотреть, как у кого-то получается, и самим ничего не делать, сидеть и думать, ну там у девчонок все получается, я сижу и у меня ничего не получается, да, потому что ничего не делаю. А именно там нужно быть активным, нужно заполнять таблицу с отчетами, чтобы мы видели, что было проделано, какая работа. И если человек неактивен в течение одного каталога, то он удаляется из чата, и из группы за неактивность. То есть это говорит о том, что новичку или не новичку, да, это просто не надо. То есть если человек неактивный, если он себя никак не проявляет, то место в чате, в группе он не занимает, мы его удаляем. И теперь покажу вам вот эти вот отчеты, которые мы ведем, да. Это тоже таблички, которые созданы на Google, на Google. Это как бы одна таблица, но там внизу, видите, я отметила вот такой красный прямоугольник, да, там фамилии. То есть на данном слайде открыта моя фамилия, то есть моя табличка, в которой я веду свой отчет. Еще раз повторяю, да, что эти отчеты, это... В первую очередь нужно самому новичку то есть это не так что если ты не заполнил отчет мы тебя там выкидываем из группы да и ты уволен да у нас такого нет Естественно, мы работаем там по собственному желанию по собственному графику сами себе начальники ну это понятно думаю да просто эти отчеты были созданы для того чтобы во первых организовать да, новичка потому что в основном люди приходят многие те кто привыкли работать на наемной работе и там у них когда они приходили на обычную работу они знали что они должны сделать в течение дня да, какой-то у них план был а здесь то же самое то есть таким образом человек более организованным становится да, то есть он знает что у него есть определенный план на каталог, у него есть план на неделю, у него есть план на день. Причем этот план он сам поставил себе. Не кто-то ему его прописал, да, не я, не какой-то там другой спонсор, а он сам себе его прописывает. Во-вторых, для чего нужны отчеты, это, например, я могу как спонсор подсказать новичку, смотря на его отчеты, что у него не так. То есть если я вижу что у новичка отправлено было 50 сообщений о проекте до да, с информацией о проекте людям но у него нет ни одной регистрации я могу ему у него спросить какие сообщения ты отправляешь да то есть я понимаю что из 50 регистрации должно быть как минимум 10 из 50 сообщений должно как минимум 10 регистраций и если нету регистрации вообще, это говорит о том, что какие-то, наверное, неправильные сообщения он не те отправляет или, может быть, не тем людям отправляет, да, поэтому вот смотря на эти отчеты, смотря на те показатели, которые новички там вписывают, я как спонсор могу их маленечко направлять и редактировать их работу в лучшую сторону, то есть помогать таким образом, да. Вот, поэтому я новичкам всегда говорю, это отчеты для вас, но и для вашего спонсора в том числе, чтобы он вам мог помогать корректировать вашу работу. Вот, ну и я сама веду обязательно этот отчет. Мне как бы самой так удобно, да, то есть я придерживаюсь определенного плана, я могу сделать какие-то выводы, что все ли я сделала запланированное, да, какие результаты я получила, и опять же проанализировать, если что-то, например, меня статистика не устраивает, опять же я начинаю думать, да, что, видимо, наверное, вот в, там была у меня ошибка, наверное, я не тех людей пригласила, то есть не в тех группах, может быть, искала, не те критерии выставляла при поиске, да. может быть, сообщение нужно поменять. Ну и так далее. То есть так легче корректировать работу свою и работу своих новичков. Вот Как пока понятно то, что я говорю? Поставьте плюсики или минусы в чате. Если какие-то вопросы есть сейчас, задайте в чате, я отвечу. Так, пока вижу только плюсики. То есть первая задача вообще вот здесь вот да у новичка это поставить себе план на каталог. То есть вообще к чему все вот эта вот группа ускоренного роста, отчеты, да вообще для чего это надо для того чтобы ваши новички как можно быстрее включились в работу. То есть чтобы они у вас не бродили самостоятельно по коуч-центру и не смотрели там абсолютно все разделы, да, обычно так бывает. Если человеку даешь обучающий сайт, там все материалы для работы есть, да, новичок начинает плавать там в этом обучении, и в итоге у него куча информации в голове, и он не знает, как ее правильно применить. То есть вот эти вот чаты, группы и таблички, вот эти отчеты, да, они помогают сократить этот путь. То есть ваши новички быстрее включаются в работу. И э, я уже говорила, да, то есть внизу, видите, у меня там фамилии расписаны для каждого новичка. Не для каждого новичка, а именно для каждого партнера, да, потому что некоторые там уже, те, кто давно у нас в проекте, есть свой лист. Там подписана фамилия, вот внизу, видите. И у каждого одинаковая табличка. Просто каждый вписывает в своей табличке в свои данные. Вот. И эта табличка открытая, то есть они могут между собой ходить, смотреть друг у друга, подсматривать, кто чего сделал за день. Например, не только я могу смотреть как спонсор, да, просматривать то, что сделал, а именно сами все партнеры могут друг к другу на страничке заходить и смотреть, кто что сделал и какие у них результаты. То есть, если человек посмотрел у кого-то, например, там, ага, этот человек работает ВКонтакте. Угу. Он там сделал сегодня, пригласил 50 друзей, ага, у него одна регистрация. А я вот сегодня а, там пригласил столько-то человек, у меня ни одной регистрации, да, значит, я вот маленько недостаточно сделал, да. То есть, ну, такой самоанализ маленько тоже идет. Вот. То есть, такие таблички ведем, да. И напоследок хотела вам сказать, что бывает, естественно, у всех такое, что попадаются неактивные новички. И первое, что я хочу вам сказать, хотя это у меня стоит здесь последнее да, на слайде, это не тратить на него свое время. То есть если у вас попадаются такие новички, которые молчат, который не отвечает на ваши сообщения, которые вначале вроде бы активно активные были, хотели-хотели работать, а потом куда-то делись. Ничего страшного, это бывает. То есть это бывает абсолютно у всех. Это не значит, что вы какие-то не такие, что вы что-то не так сделали. Это просто… Вы никогда не сможете заглянуть, как я всегда говорю, по ту сторону экрана и узнать, что там у человека да, случилось. Да? Может быть, у него свои какие-то тараканы в голове, он там что-то надумал сам себе, может быть, ему родственники что-то сказали, так вот и полез, и он повелся на это, может быть, у него что-то случилось, не дай божа, да. Но всякое бывает. Это не вы какие-то не такие, еще раз повторяю, да, это новички такие бывают. И такие новички бывают у всех: и у новичков, у самих, и у директоров, и у бриллиантовых директоров, и у президентов. Поэтому не расстраиваемся и ни в коем случае не тратим на него свое время. Мы просто его не бросаем в том плане, что пока он у вас в структуре висит да, некоторое время, мы ему не бросаем. Как только он у нас терминировался из структуры, то есть удалился как неактивный, да, все, мы про него забыли и как двигались дальше, так и двигаемся дальше. Но что можно сделать, какие действия предпринять, если все-таки новичок неактивный, да? Во-первых, стараемся звонить не только за 2-3 дня до конца первого шага, старта программы да, предупредить, что заканчивается первый шаг, но и после регистрации то есть, как только вы. Понимаете, что новичок у вас вам не отвечает. Просто позвоните ему на телефон, опять же представьте, как я говорила в начале, да, и спросите, как дела? Ты вообще настроен работать, не настроен, может быть, какие-то у тебя там планы поменялись или что-то у тебя случилось там. И я всегда говорю, что знаешь, вот в жизни всякое бывает, очень быстро в жизни все меняется, запасной аэродром никогда не помешает. То есть, вот проект, это может быть твоим как раз-таки запасным аэродром. Ты здесь ничего не теряешь, потому что ты ничего не вкладываешь. Но даже если пока у тебя маленько планы изменились, да, ты можешь просто активировать свой номер любым заказом, закрепиться таким образом в системе и дальше продолжать заниматься своими делами, под того будет расти структура. Вот. А когда уже там у тебя все утрамбуется, утрясется в жизни, ты в любое время можешь вернуться к работе в проекте. То есть новичку всегда оставляйте открытую дверь. Не говорите, что «как так? Ты же хотел работать, почему ты сейчас не работаешь? Ты же мне говорил, что ты будешь работать». Всякое бывает в жизни, поэтому просто оставляйте открытые двери и все. И работайте дальше с теми, кто активный. Что еще можно с новичком делать? Когда в чате, например, идут поздравления по итогам каталога с новыми уровнями, и вы видите, что есть там ваш новичок, ну, тот, который неактивный, вы прям берите оттуда из чата и пересылайте э, это поздравление в личку человеку. И можно что-то еще дописать, что «А ты вот вышел на новый уровень, давай подключайся». Дальше, что еще можно сделать? Показывайте, прям вот… Это, конечно, для новичков сейчас будет непонятно, но имейте это в виду, что так можно делать. То есть это делается вместе со спонсором. Раз каталог, а лучше по итогам каталога показывать, какой у него групповой товарооборот и что он мог бы иметь. То есть это делается через информационный листок. То есть, есть такие специальные отчеты на сайте Reflame. Можно заказать информационный листок, в котором видно... Абсолютно всю структуру человека, кто сделал заказы, кто не сделал, какой товарооборот по группе прошелся, да? на какой уровень человек вышел. И можно прямо через специальную программку выделить фамилию именно этого человека, показать именно те столбики, в которых видно, какой товарооборот в рублях прошелся, да? на какой уровень человек вышел, что он мог бы иметь, какую, например, скидку, да? чтобы он заработал, если бы он был активным. вот. И, естественно, перед терминацией номера, когда уже в информационном листке вы видите, что в этом каталоге удалится этот новичок, потому что он неактивный, потому что он заказ не разместил, напоминаем ему про активацию регистрационного номера. То есть можно позвонить, и лучше даже позвонить, чем просто писать. Вот. Потому что всегда приятнее слышать голос <с? т Guerin> в трубке телефона, чем какие-то там сообщения. Да? Вот. Вот, в принципе, на сегодня у меня вся информация по сопровождению. Напишите, пожалуйста, в чате, вообще у вас картинка общая сложилась или что-то осталось непонятным. Может быть, что-то нужно мне договорить. понятно еще раз проговорю да, что новички все делают со своим спонсором то есть пока у вас у самих нет алгоритма работы с новичком вы берете в охапку каждый раз когда у вас появляется новичок вы берете в охапку своего спонсора под ручку прям и все вместе с ним делаете. Можно записывать, да, то есть себе прям кому как лучше усваиваться в электронном виде, на листочке, на бумажке, да, какие прям по пунктам, что нужно говорить, что нужно делать. Но, конечно, все приходит с опытом. Когда вы 10 раз вместе со спонсором проговорите в скайпе со своим новичком, вы уже будете иметь четкий план разговора, и будете знать уже каждое слово вашего спонсора, что он дальше скажет. Потому что я же говорю, мы говорим все одинаково всем. Да? Это почему наш бизнес такой простой? Потому что он легко дублицируемый. То есть наша задача научить новичков делать то, что мы умеем сами делать. Да? А в принципе мы делаем несложные действия. Да, зарегистрировали новичка, добавили в чат. Поприветствовали, дали изучить раздел Новичок. Изучил, переводим общение в скайп. Многие потом у меня спрашивают: да, что если новичок ну, никак не хочет устанавливать скайп? Ну, в крайнем случае, можно созвониться по телефону, да, но по скайпу удобнее, потому что там есть функция демонстрации экрана. То есть, если что-то человек не понимает, можно показать через демонстрацию экрана. Но если человек не может установить скайп и не выходит на звонок да, по телефону, то считайте, что это неактивный новичок. То есть на него не нужно тратить свое время, работаем только с активными. Так, ну если вам все понятно, тогда... Так, я сейчас запись остановлю.